Это Гималайи, и они существуют уже миллионы лет. И вот эта река, представьте себе, сколько нужно миллионов лет, чтобы обточить камни вот до такого узора. Говорят, вода и камень точит. Здесь точно это все подтверждается, и можно убедиться на своем опыте. Расскажу я вам притчу про реку. Она была быстрая и сильная. И звали ее «река». Она несла свои могучие воды далеко на север. Ее часто восхваляли и дарили подарки в виде венков и луговых цветов. Она была жутко собой. Она удивительная река, самой собой гордилась. «Как же мне не гордиться?» – думала она. «Если все меня хвалят. Ведь я приношу много пользы!» – думала она. «Моя вода питает землю окрестных деревень. Во мне ловят рыбу, люди и животные пользуются мной». Моей прохладной водой так приятно напиться жарким днем, ведь не так ли? Эти мысли река несла на протяжении многих лет. Но вот в один прекрасный день, кажется, это была пятница, река вдруг подумала: а почему моей водой пользуются бесплатно, безвозмездно, так сказать? И она решила вместо бурного потока сделаться тоненьким ручейком, чтобы в ней еще больше нуждались. И вот постепенно река стала мельчать и мельчать, но люди, живущие по ее берегам, не стали уходить. Они стали приносить жертвы реке в виде животных и просить ее стать обратно полноводной. Реке это очень понравилось, такое внимание к ней. И она стала еще больше гордиться собой, ведь у нее появился замечательный повод, чтобы привлечь к себе внимание. О, вздыхала она, какой же умный ход я придумала чтобы заставить людей нуждаться в мне еще больше. Умнее меня, меня никого нет, думала она. Естественно, река не собиралась возвращаться в свое русло и быть полноводной, и принимать свои прежние размеры. И устраивала на самом деле нынешнее положение. И постепенно люди стали покидать насиженные места и уходить в поисках другого места, где другая река была бы более полноводной. С ее берегов ушли постепенно медведи, лоси, рыси, и также покинули ее другие животные. Рыба, которой раньше в реке было огромное количество, и большое пространство для рыбы было, также ушла. Реку это очень расстраивало, она хотела больше внимания к своей персоне, и поэтому решила сделать следующее. Вместо того, чтобы возвратиться в прежнее состояние, она перестала течь вообще, образовав небольшое и маленькое озерцо. Но из-за того, что воды там было очень мало, люди, которые все-таки оставались и надеялись еще на то, что она станет полноводной и вернется в свои берега, тоже ушли. И река осталась одна. Совсем одна. Только вороны редко прилетали на берега этой воды. Да помимо этого шакалы также устраивали свои вои присутствием своим. Иногда ночью посещали ее звезды, которые отражались в, своей, в ее воде, но они были безмолвны и любовались только лишь своим отражением в ней. Река была в отчаянии. Ее душили злоба, ненависть ко всем. Они предали меня! Она так думала, она кричала в пустоту, но никто ее не слышал. Постепенно она начала превращаться в болото. Из нее уже нельзя было даже воды попить, и звезды покинули ее так как больше не могли любоваться на свое отражение. Река безучастна ко всему. Берегаю, поросли камышом, а вода покрылась грязно-зеленой коркой, тиной. Так пошло еще какое-то время. Однажды люди решили навестить эту реку, которую они любили и в которой они принимали омовение, помнили о ней. Но когда они пришли, они увидели, что там осталось высохшее болото. Не так ли бывает часто в жизни, когда люди перестают служить другим своей полноводной жизнью и пытаются обратить внимание на себя, становясь эгоистичными. Поэтому в древних писаниях говорится, если вы хотите быть счастливы, отдавайте еще, не оскудеет рука дающего. На Санаскрытии это говорится это «Этавад джанма сафалем, нам и гадэ Пранайр артхайр дья ватя тат ийтас сада артхайр жизненная энергия, артхайр Все наши материальные средства диа, разум и ватя – наша речь Все, что нам Господь дал, нужно служить на благо других И высшим благо. Высшим благом является духовное знание Чтобы помочь людям вернуться к Богу И быть счастливыми в этой жизни и Дорогие мои друзья, я желаю вам оставаться полноводной рекой всегда. Служите всем. Служите миру. Раздавайте все, что у вас есть от всей души. И у вас будет наполнена река. Оставайтесь всегда полноводной, широкой, доброй рекой. И пусть у вас будет счастье и процветание всегда. Никогда не мельчайте душой. И никогда не становитесь болотом. Будьте счастливы в своем полноводии. Удачи и до новых встреч на Мастер.